Так, а ч так много моцров-то на карте? Алло. Так же не было вас много, в просто сеять-то. А! Чтоб -а -а! тебя! Это что? Дейвая убийца! Стой! Стой! Стой! Стой! стой, Кайпуля! Нет! Нет! Нет, нет, нет, ребят, просто, вы просто на карту посмотрите, я просто, я, я не знаю, как это комментировать. Просто, я просто бегаю. Нет, скидают! Нет, нет! Пожалуйста, нет, надо, нет. Всем привет, с вами Лев, это вторая серия по новой сборке под названием Техных и давайте будем сразу же начинать. В принципе, в этой серии я достаточно много чего хочу сделать, да, а именно, э, вообще, я бы хотел бы изначально разобрать вот этот домик бы, да, вот эту базу, да, потому что можно сделать красивый свой домик из этих печей, например, да, в принципе, почему бы действительно и нет, да. Это весь мой сундук, это все мои предметы, которые вообще у меня есть Это у нас, получается, пустые сундуки Я их, естественно, сразу заберу Это халявные сундуки, почему бы, в принципе, и нет Я тут, если что, переплавил железо и еду И сейчас можно отправляться в путь, да Отправляться на новые данжи какие-нибудь Или новый биомчик какой-нибудь, да Потому что, если честно, этот биом мне ну, не особо нравится, если честно не очень сильно. Так, окей, сделаю, например, так. Это получается, я, я должен вот эти, от этих четырех вещей избавиться, да. Чтобы вот это все поместить. Либо что-то выкинуть. Но давайте мы начнем, например, с ламп. В принципе, почему бы и нет. Потому что это очень крутая вещь, как мне кажется. Просто халявные лампы. Это не факела, как обычно. А будут сразу же лампы, да. Почему бы в принципе, и нет. И, наверное, я бы вернул бы их Так. И сейчас бы сделал бы кирочку. Да, вот у меня как раз палочки остались. Сделаю нормальную кирку железную. И сейчас мы сможем уже нормально быстро добывать. Да, почему бы в принципе и нет. Как видите, прям моды поменялись, то есть в том плане то, что я некоторые немножечко изменил, да, немножко перенастроил, немножечко, э, ну маленечко тогда, немножечко поменял некоторые моды, да, и вообще сейчас FPS стало больше, чем было в серии, и это на самом деле достаточно заметно, и это круто, если честно. Да, ну да, ладно. В принципе, я рад то, что я, ну у меня получается эту сборку оптимизировать. То есть... Так, ну, наверное, все, в принципе. Мне больше ничего не нужно. Возьму еще, наверное, саженцы. Саженцы, саженцы, да, наверное, на кожу. Ну и, в принципе, все. Больше мне здесь ничего и не нужно. Так я в принципе, скрафчу, если что. Короче, погнали, погнали. Да, еще факела заберу отсюда, а то, блин, ну, что-то я много понаставил. А у меня их нет, у меня угля мало. Так, а это что? О, прям лагает капец. О-о-о! Не, я, я что-то, мне кажется, ошибся про оптимизацию. Я нифига не оптимизировал, да. Что-то в этом мире вообще капец как лагает. Ну да ладно. Так, стоп. Подождите. Стоп, стоп, стоп. О, у нас же данж есть. Стоп. Подождите, туда надо обязательно зайти, потому что... Вообще, я еще и в прошлой серии это заметил. Э, то, что был вот такой вот замок. Но что-то я на него особо большого внимания-то... И не уделил. Поэтому давайте сейчас это попробуем сделать. Э, вообще что-то реально, смотрите, у меня прям реально капец как лагает. Я не знаю, как это на записи будет чувствоваться. Но лагает прям нещадно. И, по-моему, здесь даже сундука нету. Это, кстати, очень странно. Ой, я упал Блин, капец, я налагает жестко, блин. Я думал, что я оптимизирую сбоку, блин. Мне как-то даже, если честно, немножко стыдно. Так, зомбак идет. Осторожно, осторожно. Да, короче, сбоку я тоже, ну, как бы немножечко обновил, так сказать, да. Да что так лагает-то, ребят? Это жесть какая-то. Это просто самая настоящая жесть. Да. Так, давай, давай, умирай. Зомбачина, блин. Сколько вас тут, блин, этих самых. Да. Так, отлично, отлично, отлично. Оп-оп. Я сдох Прекрасно, я что то не думал, что я, конечно, сдохну Мне бы, наверное, сейчас бы какими нибудь чанки, может быть, поменьше сделать А то я то лагает дико, прям нещадно Это что то вообще уже через чух, блин О, зато я, кстати, получил лук на силу Так, отлично Мне проще, наверное, так сделать Просто взять и сломать его И получить все вещи Так, зомбаки, вы это самое, уйди отсюда Тут даже два спавнера получается Так, все. отлично, сломал Ты издеваешься? Три пшеницы, и ради этого я ломал спавнеры, и умер даже, нормально, блин, не обманули, развели просто, ладно, ладно, видите, у нас тут всякие спавнеры есть, ну как бы это не особо важно, да, спавнеров здесь куча, мы с этим еще разберемся, то есть здесь, видимо, как-то спавнеры можно создавать, допустим, пойдем в эту сторону, и надеюсь, то, что здесь мы найдем побольше, ну, что-нибудь интересного, да, может быть новый биом, потому что действительно этот биом, ну, мне, конечно, более-менее нравится, но не особо. И смотрите, сколько есть сурсов и железа и всего на свете. Ну ладно, я, наверное, побегу, потому что скоро ночь будет. А, как бы ночью здесь выживать, это на самом деле жестко, здесь, блин, все темно будет очень. Да, так, это что такое Это Я типа, ага, я получил стелы. Да, это такие вот типа мешочков, да, в которых мы можем находить всякие пе-листи, да. Так, ты чё? э э э вы чё на меня нападаете, что ли? Иди отсюда, иди отсюда, джаст альфа какой-то, чтоб тебя. Меня сейчас убьют, меня убьют сейчас, нет, нет, нет, не надо, нет, стоп, иди от меня. Все прекрасно, отлично, блин, пока у меня лук, лук у меня как раз есть, но у меня нету оружия нормального, тут же оружие всякое есть в больших количествах. Да, так. Это что за еда? Это что за еда? Насколько я помню, она дает медлительность, но мне все-таки интересно попробовать, поэтому я рискну и да, действительно медлительность всего лишь на 10 секунд, поэтому не так страшно. Ты еще что такое? О, э, э, э, э, ты чё? Железо украла из моего инвентаря, я, я сразу догадался. Смотрите, подхожу, оно как-то у меня своровало железо, вот это вот этот слиток. Это как так-то вообще? Блин, в итоге попал, блин, в пустыню из саванны какой-то. Это вообще на самом деле нехорошо. Я думаю, то, что здесь еще ходков не будет, блин. Поэтому, блин, если честно, надо отсюда валить побыстрее. Потому что вообще здесь еще какие-то дикие мобы. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! В сторону, в сторону, в сторону! Бежим, бежим, бежим! Просто валим отсюда. Потому что что-то уже начинается погоня какая-то. Нет, не надо, пожалуйста, нет. Блин, уже, конечно, темно, и я не знаю, сейчас будет ли вообще хоть что-то видно По сути, я сейчас возвращаюсь назад Я так этого не хочу, я просто хочу куда-то дальше пойти а В итоге, блин, на одном месте, получается, топчусь Короче, я получается вернуться просто на свою вот эту базу, да. Прекрасно просто. Я, я самый гениальный человек на планете просто. Пошел в одну сторону, вернуться сюда же, да. Ну ладно, в принципе, я это сделал специально, потому что, ну, в пустыне это точно торчать ночью э, Нифига не безопасно. Это что? А, это данж? А, ну здесь, по-моему, я даже был. Здесь я был, да? Да, я здесь был, здесь я был, блин. Ч я попадаю в теме ставка? Тох не должен попадать, чтоб тебя. Меня сейчас убьют. Меня сейчас убьют, блин. Я что-то бегу реально в теме ставка, которые а ух уже был. За мной кто-то гонится. За мной кто-то гонится. Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Стоп, стоп, стоп. Что-то светится, это мой остров, охренеть просто Или это не мой остров, подожди Это я получается просто по старым местам бегаю Да, да, нет, нет, нет Нет, нет, не надо, не надо Ну брат, брат, брат, брат, скелетон, гёбаный Это просто прекрасно Да, вот, все, я на спарн прибежал, называется Э, я не вижу ничего Нет, иди от меня отсюда Так, оно бежит Иди отсюда, иди отсюда, монстр, гёбаный Иди отсюда, этот поедатель грёбаный. Иди отсюда. Стой, стой, стой, стой, стой, собака, собака, назад она за бежит. Иди отсюда. Нет. Нет. Нет. Ой, есть. Все прекрасно. Давайте быстрее на смерть. Так, все, факел сейчас заберу. Чтобы хотя бы что-то видно было. Давай, давай, есть. Есть. А! Нет! Нет! Да что это за беготня-то? И опять убили! Так, да иди ты отсюда! Я даже не вижу ничего Где этот скелет, подонок? Иди отсюда! Давай! Оп! Да блин, что они такие отковные же? У меня же вроде сложность нормальная стоит Чтоб тебя! Нет! не не не не не Да хватит меня стрелять то уже! Ну сколько можно-то? Алло! Так, надо какое-нибудь мясо съесть, я не знаю Так, Ой, блин! Ой, блин, это же еще плохой эффект Я, я, я, я из-за него двигаться не могу А на чего он включаю? Да похеру уже! Иди сюда! Иди отсюда, все, короче, помираю, помираю, все, вот от этого эффекта помираю, потому что нафиг надо, блин, такое выживание, блин, да, все быстро забираю. Этот сундук уже съеляют, да что в тебя, ну нет, где вообще находится это дело, блин, что за фигня-то, люди, блин, вы издеваетесь? Где мой сундук? Где замкнаны эти? На Да, есть. О, о, о, о, уже съеляют, тихо. Тихо, тихо, тихо, ребята, ребята Зомби, зомби, зомби, пожалуйста Имейте уважение Какое-нибудь, не стреляйте, пожалуйста Да, я хотя бы лук заберу, чтобы по типа, тебе тоже Стрелять хоть из чего-то, сейчас будем стреляться я, я никого, правда, не вижу Эээ, Я воздух стреляю Есть один, есть Стреляю, стреляю На, у них у них есть стрелка между Зомби, я так понимаю, какая-то Ну-ка, пацаны, второго. на На, где ты Нет, стоп, стоп да чтоб тебя Чтоб тебя Это просто самый настоящий Хаткор Я просто не могу нормально здесь начать развиваться Потому что меня просто убили И все, я теперь не могу просто здесь Нормально А нет, стой, да хватит Хватит, хватит, все, хоре, хоре Где эти зомби-то? У него одно ХП, у зомби-шахтера с пушкой Одно ХП гребанное А я его даже не вижу Так, я убил Стоп. Я я, я... я... Я... Да! Я его убил! Я его из как-то убил! Нихера себе! Охренеть! Я в шоке! Так, уйди! Уйди! Вещи мои! Вещи, вещи, вещи! Вещи хорошие! Быстренько! Опа! Есть! Э -э, вроде все хорошо! Дай мне пушечку, пожалуйста! Дай какую-нибудь пушечку! Все, сейчас будет все хорошо! Надо вот так свет поставить, чтобы хоть что-то... Пушка! Пушка! Отлично! Это просто пушка! Да... Пушка это пушка равняется, да. Так, камень, до свидания. Пушка еще заяжная, охренеть можно. Я охреневаю просто от этого мира. Это жесть. Самопалу. Четкое, просто оружие жесткое. На самом деле оно не очень жесткое, я уже с ним пробовал играть. Но как бы с равно это, в принципе, неплохо, да. И штаны, и штаны от зомби, походу. Да уж. На 600 643 прочности. Это, кстати, реально круто. Так, а чего так много моцаров-то на карте? Алло. Так же не было вас много в прошлой серии-то А! Чтоб тебя Это что? Дейва убийца Стой Стой Стой Стой Крепуля нет, нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Ребят Просто Вы просто на карту посмотрите Я просто Я, я не знаю как это комментировать Просто я просто бегу Нет Скиляют Нет Нет Пожалуйста Нет не... Я просто И а! Летучая мышь Летучая Нет Нет Нет Она меня Она меня жьёт Собака, тварь! В сундуке, я надеюсь, где-нибудь. Где, где моя? Нет! Обстреливают! Обстреливают! Я просто не знаю, как это комментировать. Я на всякий случай просто здесь, на этом месте сделаю метку, чтобы если что не потерять. Стоп, стоп, туда бегу, в другую сторону, я по карте все ориентируюсь. Короче, вот такая хаткорная сбоку, блин, в этой просто тьме ты нифига не увидишь. А она еще за мной летит, какая-то херовина вот это, Вот это дерево грёбанная или что это такое... Еще обстреливают, это просто издевательство самое настоящее Я просто реально не знаю уже, как это просто озвучивать Я, я реально, это, это просто жопа Самое настоящее Воу, воу, воу Краб, ну ты же хотя бы надеюсь нормальный! Это что такое? Это ты что не делаешь, краб? Краб, да чё ты на меня-то уже охотишься-то? Я ж тебе ничего не сделал, блин на меня даже уже какой-то обычный крафт нападает, бля. Да что за жопа-то? А еще стреляют! Да чтоб тебя-то, где -то кто стреляет-то? Зеленая! Я таких даже не знал! Я даже не знал, что зеленые бывают! Ты что? Что это такое? Просто все против меня, это просто хадкоп, это жесть, просто какая-то. И крафт. Крафт, ну что же я тебе сделал? Ну дайте мне пожить, и скелет гебанный стреляет меня. Что? Да наконец-то утро. Утро. Походу утро. Ребята, ребята. Давайте это самое вы утонете и сдохните. Потому что ну реально вы меня задолбали. О -о, о о о о о о о Скелет, скелет, скелет. Скелет. Да я же, я же тебе хорошего мнения. Ты же не думай. то что я... И зомби, зомби, солдат. Зомби, солдат. И скелет. Наркоман. Да иди ты отсюда, долбанный скелет. В воду покупаться. Воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу. -во -во -во. Блин... Так как он через плоти-то стреляет? Это что за читы? Оу, оу, Так можно Но у него какая-то пушка жопа просто Он, по-моему, даже не с самопалом стреляет Индейцы! Индейцы! Серьезно? Индейцы гребаные уже Ты прикалываешься? Вы нормальные? И зомби, и скелет все стрелят, Просто все Кому не лень И еще индейцы Баракоа, блин. Воу, воу, воу, воу, воу. О, он сдох, нихера. О, нет, скелет. Ребят, вы, вы мирные. А, это вы тоже не мирные. О, о, о, о, о, о, за мной. Смотрите, как бегают, бегают, просто, просто бегают. Да чтоб тебя? Нет. Нет. Да что за что мне это? Нет, ребята, ребята, ребята. Нет. Не хочу. Нет. Не надо. Нет. Боже, мне просто... Я сейчас до слез смею, смеюсь просто уже. Потому что как просто в этой жопе выжать? Я просто не понимаю. Нет, иди в жопу. Иди в жопу просто. Хорошо, что я не... Дева во мне выросла. Ладно. Я это комментировать отказываюсь. Просто где я нормальный... Если... Я его не знаю просто, как его сейчас убивать Это просто жопа Я реально, я, я, я просто не знаю Я просто в этой серии пытаюсь сейчас Я сейчас просто попытаюсь вернуть вещи И закончу на этом серию Все, я больше ничего здесь не буду снимать Все, ребят, я отказываюсь Я отказываюсь в этом принимать участие Да, я подготовлюсь к следующей серии уже нормально, там всех разнесу Но в этой серии, мне кажется, этого у меня Нифига не получится Да, допустим, номер один Замбак, стоп Стоп, чанки! Погружение, погружение. Чё, зомби пропал, что ли? Ты прикалываешься, я даже меч скрафтил. Зато скелет не пропал. Иди отсюда, синяя херовина. На. С одного удара 20 хп снес. Ты нормальный меч? Воу, воу, в сторону, в сторону, в сторону, не надо скелет, ну ты же нормальный. Вау, Есть, есть. Может быть какие-то патроны? Нет патронов. Ладно, все, хотя бы вещи вернул. Спасибо и на этом. И пушка. Пушка. Всего лишь один патрон. Наверное, чтобы застрелиться самому, я не знаю, да. Я просто не знаю, правда, для чего вот этот один патрон, блин. Но это самое, по-моему, дерьмовое оружие, если честно. Которое только у монстров есть. Ну, как бы оно, на самом деле, для меня сейчас вообще не дерьмовое. Во-первых, потому что это хотя бы что-то. А во-вторых, то, что меня все валят им, да. Короче, как-то так получается, еще какая-то бутылочка воды. Не знаю, зачем, может быть, это не вода. Мутное зелье. Да зачем оно мне, в принципе, нужно? Что это такое? Чего они там купаются? Чё за джакузи-то? Ну, короче, ребят, я не знаю просто, как это вообще комментировать. Мне просто сейчас бы ориентироваться, в какую сторону идти. Либо мне просто поплыть на лодке куда-нибудь. Просто в любом направлении. И в надежде на то, что я... Найду что-нибудь интересное. Потом... Так, все, я просто валю отсюда. Все нафиг, это просто вот этот, вот этот биом, блин, вот эти острова гдебанные. Мне просто надо отсюда уходить. Просто все, мне надоело. Все, ребят, у меня есть пушка. Э, я на, на вас ее направляю, да. Чтобы вы поставили лайки. Там, типа, подписались на канал, да, типа вот. Да, если не сделать это, то будет Вот это. Типа, все, вам глаз сломал. Да. Достаточно страшно звучит. Да уж. Короче, я проплыл минуту где-то. И я нашел пиратский корабль. Эм, ну давайте заплывем. Эм, почему бы, в принципе, нет. Я надеюсь, что меня там не убьют. Потому что, ну, будет обидно, если честно. Только плыл, блин. Хотя есть у меня, конечно, возвращение по смерти. Ну, то есть на точку смерти, но как бы все равно. Так, херва туча спавнивов, но ну, это в принципе, ну, стандарт, да? На этой-то сборке, блин. Да, уж скелеты слышу. Так, и что, где? О, воу воу воу воу до да свида. Дас видосы. Дос да видосы, все, до да свидули. Да свидули. Э а где, собственно, сундуки? Или здесь нету сундуков? Потому что. Мне просто смысл. В... Подождите. Стоп. А вот это что такое? Ты еще что такое? Блин, что-то у меня лага. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. В корабль, быстро, быстро под корабль, чтобы он меня не заметил. Чтоб тебя, вы понимаете, что я нашел? Вы понимаете, что я нашел? Я нашел корабль военных. Это просто жесть. Нет, нет, нет, нет, меня что-то валит. Меня что-то, меня акула валит. Нет, нет, нет, Ты, пожалуйста, акула. Она, черная дыра, вы видите?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 да хватит лодку уже швеять. Оставь ее. Меня там нету. Короче. Так, а тут самолет. Стоп. Так, ладно, ребят. Короче, на этом, наверное, мы закончим. Да, уж я лучше здесь посижу. Э, ой, бляха, муха. Да. Так, опа. А, нет, я сейчас сдохну. Нет. Все, отлично, прекрасно. Ладно, все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Я сегодня, короче, поорал, повезял, блин. Короче, жесткая серия. Надеюсь, вам такое понравилось, такой экшен. Все, ребят, всем спасибо. Пока-пока.